Так, братцы, переходим мудрому, доброму, вечному к теории. Правилами разных школ частота входа оценивается принципиально по-разному. То есть Одним будет абсолютно фиолетово. Был это чистый проход или сквозь пропущенный. Они будут дальше смотреть, как завоевано, какое преимущество достигнуто прямо вот уже вплоть до партера. Некоторые школы развод, ну просто сходку клинч на секунду? некоторые школы сходку в клинч расценивают по-разному я допустим у него забираю руку он в этот момент делает удар по шее счет 4 1 в его пользу а в кнб и остальных школах у которых клинч на тренировках это явление достаточно редкое мы всегда расцениваем там какой-нибудь обоюдный расход без очков по нулям и мне насрать это было размен мизинец на внутреннюю сторону бедра или какая-то другая за гаражами неравнозначная ситуация на спортивном поединке грязно сошлись все сразу расход естественно это не касается финальных этапов э, турниров когда все понимают финалисты особенно на адреналине там может быть 30 подряд обоюдок мы все равно будем ждать чистого схода но когда речь идет о о э, клинче, э, знаете, я его назову достаточно неожиданным. Когда вы от такой наглости от противника не ожидаете. В этот момент вам будет очень обидно, если вы сделаете колющий в меня. Я в этот момент захвачу полноценное преимущество и здесь начну натыкивать. Казалось бы, ну я же его уколол, я его убил. А судья за него болеет или за меня в этот момент. Поэтому надо быть готовым э, ко всем ситуациям. Что касается клинча, мы сейчас его прогоним сазов и дойдем до э, уже такого прикладного момента, касающегося исключительно моментов спаррингов. Э, сейчас, пожалуйста, разбиваемся на пары в соответствии с весовой категорией, так будет удобнее. И я сейчас сразу давайте продемонстрирую, что будем репетировать. Стойка обычная, э, дистанция ближе среднего. От напарника требуется легкое колющее движение в район моего корпуса. Базовый принцип – все, что идет низом, накрываем сверху. Пойдет удар колющий, верхнее уводится снизу. Сейчас удар идет низом, соответственно, накрываем сверху. Базовый принцип – если вы, в момент инициации клинча не пойдете на нож, у вас клинча никогда не получится. Сделай удар мне внизу. Если я его вот здесь вот буду пытаться на себя поймать, половить, ему достаточно выдернуть руку, никогда ничего не получится. С него движение, с меня и, э, движение вперед, и только тогда уже, возможно, неравнозначная ситуация. Если, повторюсь, буду здесь его ждать, пока он сам меня дойдет, просто движением локтя он выдернет. И заберет себе назад обратно все свое преимущество. Поэтому удар низом. Я иду вперед. Набрасываю руку на э, свое плечо. И постепенно... Вам с той стороны не видно, но здесь идут колящие удары. Соответственно, задача напарника не просто стоять, терпеть. В этот момент рукой левой отвести... Поехали. Мои колящие удары. да. И вот до этой ситуации... Когда мы уже отрепетируем вход, сейчас э, акцентируемся на том, что нижний идет очень медленно. Напарник имеет возможность, если что-то не получается, недопонял, или просто э, сегодня не с той ноги встал, даете напарнику возможность правильно все отработать со входом на себя. Дальнейшая ситуация, когда ты мою руку уже переводишь на свое плечо. У -у -у. И вот, вот здесь дальше научу, как такие ситуации разруливать. Пока что просто отрабатываем ход противника. Поехали. Нюанс такой. Когда вот клинч идет мне с нижнего удара. И ты вот засовуешь. Если я захватил до локтя, то меня пока. Если я захватил вот здесь, вот ты меня насаживаешь. А вот теперь смотри. Давайте, ребят, еще минуточку внимания. Сергей Сергеевич правильный вопрос, проблему поднял. Если меня Води, э, принимают до локтя, сейчас ситуация, что у меня локоть идет на излом. Особенно это хорошо с позиции Сергея Сергеевича, потому что у него масса превосходящая и соответствующие навыки. Соответственно, в спорте это один из самых лучших вариантов. Если мы фантазируем о том, как мы свою семью героически один против четверых с ножом защищаем за гаражами, вот эта ситуация самая лучшая, потому что что бы он там ни делал, у меня здесь кисть работает, я могу филейную часть какую-нибудь ненужную вырезать и 16 раз его натолкнуть на гаражи сказать, что сам упал. Поэтому мы четко разделяем спорт и э, прикладуху. Соответственно, есть еще один момент касаемо спорта. Вот взял ты меня до локтя в спорте, мне свободный локоть принципиально необходим, потому что я им буду действовать как точкой опоры и рычагом. Поэтому ситуация обоюдо выгодная. Вопрос, кто со своими э, навыками лучше справится. Если мы. Я с тобой никогда не буду до партера доводить. мне там находиться, особенно вот своей с твоей массой, кого-нибудь похудощавей, мы там с удовольствием поборемся. И там вот до локтя. Не принципиально, вот нынешней сейчас сейчас. Нет, совершенно не принципиально. Более того, чуть дальше, когда мы пройдем. Не-не-не-не-не. Именно захват моей руки. До локтя, вот если, секунду, вот если ты меня схватишь за локоть, у меня одна из принципиальных, первостепенных задач будет локоть высвободить. Я для этого буду тебя толкать, расшатывать, мне нужен этот локоть, чтобы потом его вниз крутануть и использовать как рычаг. Вот, поэтому давайте сейчас не будем углубляться, отработаем единственное движение. Колющий с находом выворот на плечо. Погнали, ребята, хожу рядом. Если вопросы подсказываю, ты колешь. Оля, по-моему, да? Оля. Оль, у тебя задача, как только он инициировал атаку, сделать уже два шага вперед и спихнуть его просто своей массой тела. Если ты не сделаешь врыв у него, клинча никогда не получится. Он заметит твое заманивающее движение, просто руку будет одергивать. Все. Вот здесь я уже должен быть. Вот тогда клинч. Ему неожиданно, ему обидно. Потому что он полностью иммобилизован, а у меня рука здесь свободная. Он будет уже бороться за мою руку. И это мы дальше будем репетировать. Но без вот такого вот резкого наглого просто, пиздец безбашенного врыва, ничего не будет. Поэтому, ребята, давайте чуть больше имитации. Хорошо. Давай. Не, он никогда к тебе так не подойдет. Он сделал движение, а ты сделал три рукой вот этой вот и два раза ногами то есть ты должен в него уже бежать чтобы он тебя принял для этого мы вчера ноги ставили дай пожалуйста Дел движение. чтобы никуда не убежал расстояние ты контролируешь руку ты контролируешь вот этой рукой свободно работаешь это уже у него много головной боли как во-первых на ногах устоять как твою руку выдержать что дальше вообще делать как эту свою вырывать а у тебя Простор для творчества. Но если ты не сделаешь перед этим наглый, резкий, дерзкий врыв, ничего не будет. Поэтому с него одно движение, с тебя три. Ты на это должен быть уже готов стоять и вот просто трястись, выжидать. Поехали. Не, не заноси. Во-первых, пожалей напарника. Во-вторых, не, не помогай ему. Не заноси свою руку ему на плечо. Это он должен ее положить. Ты кали в живот. И вот он вот этим вот движением уже, это его проблемы. Ты решаешь свою задачу. Руку иммобилизировать, ворваться в корпус. Поехали. Самое забавное, мужики, что это движение, оно э, инициируется, когда ты даже не атакуешь. Вот если мы с тобой будем стоять, с тебя достаточно одного раздергивающего движения, поймай мою руку, а я уже здесь. То есть ты просто хотел меня прощупать. А я в этот момент взорвался. У меня не было задачи отреагировать на твою атаку. Это мы чуть дальше пройдем. У нас будет упражнение, когда я после пропущенного, там, допустим, в корпус, я твою руку здесь забираю, вот как-нибудь вот так вот. И дальше покажу, как работать. Это отдельный пласт. А сейчас тренировка только твоя. Ты, как бы, гру грубо говоря, ему помогаешь. Потом меняетесь, и уже твоя задача будет именно вот взрыв этот э, отрепетировать. Поехали. Покажите, парни, что получается, не получается. О, хорошо. Вот это уже похоже. Только не помогайте друг другу. Не заноси свою руку ему на плечо, если ты атакуешь. Иди, иди, иди, в продолжает. и продолжай. Это его задача тебя на плечо отвести. Ты должен ему в этом деле противодействовать. Очень хорошо, что поймали вот этот момент врыва. Его нужно инициировать из подвальника. Я просто сейчас всем, каждому объяснил, лишний раз пройдусь. От меня будет, не знаю, прощупывающая какая-то атака, в этот момент и должен взорваться. Тыкни меня куда-нибудь, ну там, не знаю, вот. То есть с тебя спокойное ведение поединка, от меня наглость, борзость и просто безбашенность. И только вот инициировав вот этот вот врыв мощный, вот тогда получится клинч. А если стоять и ждать, как некоторые ребята там, ну давай, атака Идет атака, и он стоит Переводит аккуратненько Нет, такой не работает Здесь нужно дистанцию сокращать насильно Поехали Маленькая ремарка Никогда не заводи атаку а, С набора амплитуды Идет колющий, сразу иди колющим когда ты э, набираешь дополнительную амплитуду, ты всю свою задумку палишь. То есть ты издалека говоришь, чувак, у тебя полсекунды на принятие решения. Либо продумай контратаку, либо съебись. Но я сейчас буду рубить. Вот. Поэтому все движения только с места. Поехали. Вариантов куча, сейчас начнем их потихонечку разбирать Я сейчас просто убеждаюсь, что все приняли э, ситуацию А, вот смотри Ты, не, не, не, все, расходитесь Ситуацию я почему отсматриваю, сейчас у каждого постоял над душой Мужики, ожидая, когда противник сам войдет в тебя, ничего не получится Если он атакует, попробуй его атаковать без смещения центра тяжести Просто выпад рукой, да Вот возьми его в клинч Давай, ага, сейчас Он локоть убрал, все, ушел из-под атаки Поехали Ага, сейчас Разрешить? да, причем два И чем быстрее, тем лучше, поехали Вот так, таким, Макаром С тебя должна быть безбашенность Неадекватная агрессия И спортивная дозлость Фишка в чем Да, сейчас мы рассматриваем только спортивный спарринг Да, ты кидаешься на нож но, во-первых, ты противника деморализуешь, во-вторых, своим агрессивным поведением ты завоевываешь над ним минимум Например, моральное преимущество. Да, ты можешь пройти через пропущенный. А это судья может как заметить, так и не заметить. Если ты через пропущенный, допустим, зашел, трижды его натыкал, вышел, отпустил, смеловался, однозначно тебе какие-то бонусы будут просто посудействовать. Давайте, поехали. А? Трижды, трижды в него уже войди Да, да, да, именно врыв, именно врыв, отлично Да, поехали, ребят О, только еще агрессивней, ты его должна, пардон, грудью принять на грудь. Именно, пока ты думаешь, как на ногах устоять, она у тебя руку мобилизуется ты задумаешься о руке, она тебе три раза уже печень проткнула. В этом и смысл. При этом с него атаки может не быть совершенно. Это вот в том, в том и прикол, и смысл. Он, он будет у меня, не знаю, вооруженную руку прощупывать. Ну, прощупать там несколькими атаками. А я уже здесь. Рука за, захвачена, я наколол, и все хорошо. У меня, по крайней мере, точно. Следующий элемент. А теперь атака верхняя, кололи низом, сейчас точно так же, лайтовенько, колешь мне в район, Включиться. Все, что идет низом, мы накрываем сверху, все, что идет верхом, подчекаем снизу. И опять же, задача в момент его инициации взорваться и прийти к нему. Сам он никогда не придет, не будешь ждать, пока вы это сделаете. Задача, опять же, инициировать взрыв и прийти к нему. Ручка. Зафиксировано, без четкого отведения локтя судья никогда эти почесывания считать не будет. Поэтому здесь мы свобод, свободненько работаем. Соответственно, ты тоже не терпишь, отводишь, фиксируешь. И в идеале мы через несколько минут дойдем до ситуации решения вопроса э, в клинче силового противоборства на секундочке 3-4. Запомнили? Верхний лайтовенький удар отводится снизу под мышечку. Мужчины, пока что давайте лайтовенько отработаем за именно подмышку. А? Без -би -би тычков. Самое главное, чтобы атака шла медленно. Сначала добьемся чистоты техники, а потом уже будем разгоняться. Медленно, медленно. Да. Ты, когда его фиксируешь подмышкой, мышкой, сиська должен уже сиську тереться. И здесь. Локоть у него, мы разбираем спортивную ситуацию за гаражами, дай, пожалуйста, за гаражами, когда мы вот здесь, вот. очень неприятная ситуация, потому что у меня здесь свобода действия кисти. В спорте наоборот, локоть я буду высвобождать, поэтому если принимать к себе подмышку, тихо, тихо, тихо, тихо. Дай, дай я глубже войду, вот, если в спорте принимать, то как можно ближе к себе. Поэтому у нас и идет акцент на то, чтобы оказаться как можно ближе друг к другу. И сейчас, как только сто, стоит ему э, включить фактор противодействия, ты его не заберешь. У него рука напряжена, и только потому, что сейчас отработка, и он желает тебе добра, он ее сам заводит тебе под мышку. Ты должен ее сам закрутить, вопреки его воле, потому что сейчас начнется сопротивление, и будет другая картина. О! Нет, стоп, если ты атакуешь, ты вообще в него не входи. Сделай ему просто угрозу. Это его задача тебя заломать себе под мышку и затянуть. Не идите вдвоем в обоюдку. Один атакует, а второй уже отвечает именно инициацией клинча. Сейчас же начнем противодействие этому всему. А? На наших нет, а вот у Спаса, Альянса и Толпара у них клинч это любимая практика. Поэтому, если не уметь в этом работать на соревновании, тебя просто с одного удара выносят. С одного клинча. Они за один ход могут пять ударов засчитать. Пока ты там 5 отдельных чистых, у них в одном клинче 5 очков. Мы научились попадать в клинчи. Давайте научимся из этой дряни выходить. Во-первых, ситуация. Я попал к нему в подмышку. Два варианта. Локоть свободен, или, дают утоплюсь, либо локоть захвачен. Если локоть захвачен, надо его высвободить. Любое, любая инициация движения, если мы берем темы уличные, начинается с расслабляющего удара в пах. Если мы берем темы спортивные, мы сначала должны противника расшатать. То есть как-то хоть на долю секунды, но деморализовать локоть выскочить. Выходить. Сейчас мы потные, это делается очень легко Когда в одежде, особенно в зимний, там за это еще надо побороться Когда локоть свободен, я сейчас с этой стороны показываю Вот это вот движение у вас, как бы сильно он не держал, держи меня как за последнее Я все равно проверну И здесь уже становится вопрос, кто сильнее, как резко я выскочу и его по шее полосну ну, Удар по шее в никогда не будет засчитан в такой ситуации Хотя, может быть, там как-то и заметят но Основная задача у нас сейчас научиться чему? Если мы локоть высвободили, проворот и, используя локоть как рычаг, давя вниз, высвободить клинок. Показываем это стороне. Локоть держим, как будто по умолчанию свободен. Провернули, локоть вниз, нож наверх и выходим. Соответственно, сначала один держит, второй работает. Потом меняемся. И сразу, сразу показываю интуитивно легчайшее движение. Держи меня. Второй вариант. Мы оказались в клинче у него на плече. Ну, интуитивно просто. Дураку понятно. Мы опускаем тело вниз и просто сдергиваем его вниз. Будете тянуть на себя, скорее всего, удержит. Держись за меня, как-то последнее. Прям вот вообще держи. Меня схвати прям за руку. О! Вот буду тянуть на себя, вместе с рукой пойду. Дернусь вниз вместе с ногами всей своей массой, скорее всего вырвусь. Понятное дело, что и здесь есть ряд мужчин, которые меня удержат. Я буду там к цепля болтаться и все равно не вырвусь. Весовые категории никто не отменял, но если встанем в равные пары, сейчас будем получать неимоверное удовольствие. Давайте начнем с выворота локтя, потом, когда время останется, посдергивайте вниз. Поехали. Не-не, сейчас нет необходимости входить. Ты просто, да, свободно подошла, держишь, уверен. Вырви локоть. Нет, смотри. <смех> сильнее тебя никогда ты у него на силу не вырвешь. <смех> локоть дай, утоплю. Вот если ты сильнее меня и я начну тут брыкаться, ничего не получится. Но если я тебя на секунду веду, просто два, это, ты скажи и я скажу, замешательство, у меня будет время какое-то на выскальзывание. И потом уже мукать и на шейке. Не останавливайся, пожалуйста, на моменте, когда ты ему в горло подставил. Судья может просто этого не засчитать как техническое действие. Я понимаю. Все равно надо доводить до конца и захватывать стопроцентное преимущество. У меня была ситуация, у моего товарища. Дрались на травмобезопасных, очень толстых ножах. Они такие поролоновые, у Спаса они практикуются. Чуваку шел рубящий в шею. А он парень мощный, мясистый. Он нож, нож зажал, у парня нож выскочил. У вас правило было, нож за пределами поля, значит все проиграл. Он просто берет нож и И ушел с победы. Мы сейчас отработали сферического коня в вакууме. Редко, редко, редко эти навыки пригодятся. То есть, понятное дело, надо уметь все, и какая-то база движения с чего-то начинается. Вот сейчас мы эту базу прогнали. Чем она отличается от суровой действительности? Чаще всего будете входить в клинчи через пропущенный. Это вот к бабке не ходить, чистые клинчи – это погрешность в виде 5%, на которые можно даже, которые можно даже просто не рассматривать. Чаще всего вы будете пропускать атаку, да, какой-нибудь колющий в корпус. Коли так, чтобы ваш нож согнулся, я выдер. Не верю, колите сильнее. Вот. Еще раз. Не будет у вас заводов... Ага. Не будет у вас заводов под мышку. Не будет у вас заводов на плечо. У вас будет элементарная фиксация кисти через пропущенный здесь. Через пропущенный в шею, куда угодно. Чаще всего вы будете просто прижимать сустав. Не теряй ножки. И дальше работать напарника противника. Сейчас мы тренируем уже напарника. Соответственно, давай а, изобразим вот этого сферического коня в вакууме. Еще раз, очень-очень медленно. Колешь. Подхватываю, начинаю наебашивать. Что будешь делать? Давай еще раз попробуем, теперь озадачься. Алгоритм действий для того, чтобы выжить. Кали. Через пропущенный. Базара 0 очко потерял. Подхватил я тебя и пошел. Вытаскивать руку, правильно? Надо об этом не забывать. Но! Еще раз попробуем. Пропустил, подхватил, пошел. Красавчик, догадался. Правильно. Чем ближе будет между вами дистанция, тем больше шансов на то, что вы сойдетесь такие на обоюдном клинче. И там уже своими силами будете решать, кто сильнее, кто захватит преимущество. Если вы будете пятиться, давай иллюстрируем, пятиться от меня. Все, что можно, это блокировать, удачно-неудачно и терпеть. Теперь обратно входи в меня. Вот здесь уже хуй знает, кто прав, кто виноват сильнее. Здесь мы будем решать. Там он будет свой локоть высвобождать. Я здесь буду наебашивать, тоже высвобождаться. Вот здесь вопрос неоднозначный. Поэтому сейчас мы... Рассказываю, как жизнь этому научила. А, крайний а, момент. Открытый ковер в потоке. Март. Начало марта. Стою с детком каким-то э, в шлемах на вараксинских мороженках. Всеми правилами всеми, всех школ оговорено, колющие и шею запрещены. Мы одели шею. Мне прилетает колющий мороженкой в шею. Давай имитируем. Прилетает. Ну, на первый раз я просто со злости взял здесь подхватил. Похуй, что я пропустил. Я его наебашил. Забавно, что он на моменте колющего полностью расслабил. А то, что спину четыре раза он потерпел, его это уже немножко за дело обидело. Когда в следующий раз он еще раз попробовал, я опять ту же самую фишку, ему 4 в спину, больше он не лез. Поэтому давайте сейчас эту тему всю и прогоним. Самое главное, к чему это все, ребят? Пропустили один удар, парень не заканчивается. Судья может за вас болеть, правилами может это быть допущено. То есть куча условностей. Вы можете просто произвести охуенное впечатление и э, взять приз зрительских симпатий. Поэтому, если вы после пропущенного все-таки добиваетесь преимущества однозначного, возможно, на первый пропущенный и не надо так болезненно реагировать. Поехали. Сейчас один человек делает колющий нижний, подхват через сознательный пропущенный. Сейчас очень важно чувствовать боль, вот этот вот ударчик. Сейчас идет тренировка именно слома психологического. Мы все... Здесь работаем достаточно чисто, и после единичного привыкли отпрыгивать, ждать команды судьи или просто удовлетвориться результатом. Мы сейчас уже постепенно понимаем, что противник может в ответ ломануться. И не все такие чистые, как мы. Поэтому нарабатываем этот навык. Я терплю пропущенный количи, я беру и, несмотря на свой пропущенный, дорабатываю противника. Соответственно, у меня задача перетерпеть и дальше не сдаться, у него задача схватить меня и иммобилизировать мою вооруженную руку. Здесь мы сейчас 3-4 секунды допускаем э, силовое противодействие. Пожалуйста, без э, партера. Я понимаю, ковры мягкие, но падать не надо. Сейчас просто 4 секунды потолкались, выяснили, у кого рука вырывается, не вырывается, и поедем дальше. Поехали. Дай себя уколоть. Терпи уколящие в живот. Это смысл в том, чтобы именно после первого пропущенного не растеряться.